Привет, аудитория! У нас UFC Fight Nights в эту субботу, очередные убойные ночи. Бой в легчайшем весе промоушена UFC Марлон Мрайз против Сонга Ядонга. Марлон Мрайз это в прошлом яркий и жесткий ударник с динамитом в кулаках. Мрайз бывший претендент на чемпионский титул в, этом, в этой весовой категории. Выложил себе дорогу к титульному бою он яркими победами над тем же Алджименом Стерлингом Джимми Риверой Отомстил в бою Рафаэлю Сунсао и также с судейским решением выиграл Джо. Джона Дотсона. Ну, Джона Дотсона, черепашку-ниндзя, за всю его карьеру еще никто досрочно не побеждал, поэтому вполне все адекватный результат. Отличная серия побед. Затем попытался добрать титул у Генри Сихуда, где чемпион показал слабые стороны Морайса. Ну, после этого боя Морайса как будто подменили. Не знаю, что произошло в этом бою. Может, морально его сломали. Ну, вероятнее всего, потому что последующие четыре боя он проиграл. Да, вы можете сказать, что Жозе он выиграл, но я смотрел этот бой и скажу, что там как максимум для Мрайса это ничья, но как минимум это проигрыш. После боя с Альдо он отлетел в трех боях в нокаут. Если с Фонтом и Сенхегенем еще более-менее понятно, то Дворишвили и вообще не ожидал, что Марлон упадет. Ну, его сопернику Сонгу Ядунгу 24 года, он младше Мрайса почти на 10 лет. Обладает хорошей ударной техникой, хорошей выносливостью, чем крайне бои Морайсом похвастаться, к сожалению, ну или к счастью, для Ядонга не может. Также предпочитает проводить свои бои в стойке, есть он окутирующая мощь в кулаках. Не может он, конечно, похвастаться топовой оппозицией, как у Морайса, но тем не менее, я думаю, что у этого бойца еще все впереди. Что я думаю по этому бою? Ну, Предполагаю, что основная часть боя пройдет в стойке Да, ядонг может и побороться Есть у него определенные навыки в борьбе Но что-то я сомневаюсь Мне кажется, что пойдет он за нокаутом Тем более, что может Есть у него для этого и техника, и скорость, и хороший тайминг, И динамит в кулаках, как я уже говорил Но а учитывая, что крайне три боя райис показал, что не может держать удар Вероятнее всего так и будет Райс один из тех бойцов, которые быстро и круто поднимались вверх, но.. А теперь камнем летят вниз. И с неприятной перспективой станут трамплином для более голодных новичков. Конечно, я бы поставил на то, что Сон Ядонг победит КОТКО. Но я не нашел в букмекера такого коэффициента. И сейчас вам не могу его сказать. Но позже могу скинуть телеграм. Ну а так, как вариант, можно ставить на досрочку от Сон донга с коэффициентом 2.0. Ну, до следующего видео, ребята. Вы же ставьте свои Лайки мне, оставляйте комментарии, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте пока, до следующего обзора.